Итак, всем привет. Короче, установил магнитолу в кнопке sportage Как видите, все провода, все подошло четко как по схеме, как говорится, pin-to-pin. -pin. Вот здесь видео, кабель, <coughs> здесь всевозможные запитанные. Ну, все, короче, как по схеме, которую дает продавец. Все фишки, все подошло. Есть одна свободная, она, ну возможно, из-за универсальности проводов. Все остальное все, все подошло один в один. Осталь, остался только мой агент. Свободный, не, никуда не задействуем. Ну что касается задней камеры, заработало все, кроме задней камеры, а, родной задней камеры. При включении задней передачи, она Абсолютно никак не реагирует. Коробка механика. При том, что у знакомого на коробке автомат на такой же машине только 21 -го года сразу подтянула камеру, подтянула все, все отлично работает. Динамические линии все работает. Страдай! Все страдай! В моем варианте пришлось обратиться к электрику, чтобы он э, ну помог мне в этом, так сказать, потому что все я делал сам, а вот камеру не смог. Но ну как, он получается прозвонил все провода и получилось так, что нет э, сигнала, я так понял по кану задней передачи. Ну почему так непонятно. Ну, короче получается так, что он э, присоединил провод который подает сигнал от фонаря заднего хода. Он нашел где-то там в проводке, недалеко от предохранителей. И все, зараб... мы подключили стандартную камеру с подарочными, с комплекта. А вот это вот недавно, ну я открыл спор с китайцами, что не работает камера, спор выиграл. Скажем, на цену софтбокса, потому как думал, что он не работает, и плюс там еще немного сверху. И получается, заказал задний плафон для комплектной камеры. Он пришел, я ее попробовал поставить, но, как всегда, не все как, как надо, скажем так. Страдай! Страдай! И я попробовал откинуть ее и присоединить родную камеру. И, вот чудо, она заработала. Но задействованный провод получается видео, тот же, который по схеме, для стандартной камеры и родную туда тоже подключил. Поэтому в коробке автомат или в каких-то других комплектациях камера работает через скан, без каких-либо проводов, ну отдельных. А в моем варианте пришлось немного химичить, и поэтому подключить переднюю камеру по сути некуда. Все гнезда, скажем, задействованы. Нужно будет еще, возможно, разбираться. Короче, работают динамические линии, на родной камере работает все. Но э, переднюю не получится, я так понял. Ну, посмотрим. Китайцы говорят типа нет, не будет работать. Что касательно микрофона, микрофон паршивый, внутренний паршивый, выносной еще хуже. Родной киевский, который я видел, как там чувак на ютубе присоединил два контакта, он заработал там как-то, ну, короче, в моем варианте он не заработал. Там два проводка, да, ума много не надо, чтобы присоединить два проводка. Либо так, либо по-другому пробовал местами менять, но не заработал микрофон родной. <coughs> ну, оставил как есть комплектный звук ужасный. Ну, слышно, да, слышно, когда звонишь, да, слышно. Но это минус тот, который остался, как есть. Потому как. Но ну, вот так есть. Поэтому. Магнитола, конечно, намного лучше, чем тот калькулятор, который стоял с... с завода, скажем так. Даже на лучших комплектациях. Много возможностей, две сим-карты, памяти можно присоединить много. Ну, я брал 4.64. 4.64. Потому как мне нужна была оперативка, нужно было, конечно, взять, можно было взять 628 ради оперативки, скажем так. Но что касается памяти, я присоединил две флешки на 32 и памяти уже полно, скажем, там на этих флешках видео, музыка и все. А родную память оставил для приложений, мало ли что там для чего-то еще. Поэтому 464, я думаю, это минимум, потому как было бы 4.16, можно было бы взять, скажем, но только из-за оперативки. А из-за внутренней памяти, в принципе, можно расширить без проблем. Даже жестким диском можно расширить. Но ну, на 500 не потянуло, но на 128 тянет. И что касательно того... Что как работают микрофоны. Когда подключен внешний микрофон, внутренний все равно работает. Он даже работает лучше, чем внешний. Поэтому тоже видел на Ютубе: говорят: типа что если внешний подключить, то внутренний отключается. Нет, это неправда, не отключается он. Можете проверить, у кого стоит, поставить вот такое приложение и проверить, говорить в, в тот микрофон и в тот, куда, который выносной. Всем спасибо, всем пока.